Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня решил вот с вами встретиться, побеседовать на тему вот видео, которое я увидел в социальных сетях, о, на YouTube-канале Андрея Геннадьевича, это вот о том беспределе сотрудников ДПС, о том, ну прям, я считаю, очень большом и крупном беспределе сотрудников ДПС, которые строили с вами. Это когда все произошло? Ну, это было 18 декабря 2020 года. Я, у меня возникла надобность съездить в город по страховой компании. Ну вот я собрался, поехал. Ну это было где-то часов 11, ну 12 час был, может минут 15-12. Ну я поехал по низководному мосту, ехал спокойно, что как положено. Включил поворот, поворачиваю на съезд. Стоя, проезжая, перед самым выездом на трассу стояли два да, два экипажа. стояли. Это где произошло? В каком именно месте произошло? Ну, Остановились. Съезд низководного на основную трассу. Они стояли два экипажа. Ну вот остановил меня, как я узнал, потом майор подошел ко мне, представился, я приоткрыл окно, чуть-чуть сильно не стал открывать. Он представился, майор Храбко. Прям представился звание, да, представился, должность я сказал. Да, представился, это самым первым образом. Ну и я, как всегда, вопрос задаю. Он, провер, я говорю, что случилось? Говорит, проверка документов. Я говорю, ну для, для этого нужно основания, говорю. Он говорит, какие основания? Я, говорит, вот проверка документов. Я говорю, ну как вот, я, у вас есть приказ 664, так вот назвал. Э, он, и там я говорю, четыре пункта. Хоть один говорю, назовите мне. Вон. Ну вы понимаете, сейчас вот в 2017 году, там прошли э, изменения. Ну и начал дальше мне, поэтому. Я вот сейчас открываю вам на телефоне консультант плюс, там туда-сюда. Я говорю, вы мне документально говорю, если какие-то изменения, говорю, вы мне объясните, покажите. Я вам не должен ничего объяснять, ничего не показывать. Я говорю, а вот у вас приказ, вот показал ему приказ там на видео даже есть. Открыл ему вот 106 пункт и показал ему вот эти вот, которые 4 пункта для основания, для проверки документов. Ну, я правильно понимаю, то есть вы попросили, чтобы он вам именно требования предъявил, ну, mm -hmm. точнее, а Сказал какие-то основания для проверки документов. Ну, есть, почему нет. вы не просто вот как обычно там сотрудник остановил, сразу документы дали, mm -hmm. все. почему вы потребовали именно вот этот момент? Они, как обычно, говорят, проверка документов. Это у них стандартная. Я говорю, вот причина, я говорю, и основания нужны для проверки документов. А и потом он уже начал. Я говорю, вот приказ, вас показал ему через окно приказ открыл на той странице я говорю вот э, назовите хоть одну из причин ну, что я должен показывать документы но он говорит Нет, ничего говорит это может с этим как как он сказал вот с этим приказом может говорить подтереться и все ничего я вам не обязан ничего я должен ничего не должен вы понимаете, потом уже началась такая вот стандартная ситуация, что вы же понимаете, что это не подчинение будет 19.3. Я правильно понимаю, вы для себя не услышали никаких именно оснований для нет, проверки документов? Нет, нет, ни одного основания не услышал. Вот только он сказал, что вот проверка документов и все, никаких оснований, вот. и больше ничего. Потом. Примерно по времени, вот, как долго вот это вот происходило? То есть вы с приоткрытым окном вот, вели вот этот вот ну, диалог? Это, да? Может быть минут 20 длилось. Где-то где в, в этих пределах. Я потом уже, когда он сказал, говорит, ничего я вам не обязан объяснять, ничего показывать не обязан. Вот говорю, я говорю, тогда я звоню своему защитнику. И Вот когда я набрал... В номер Андрея Геннадьевича, и я не успел даже как услышать. И он подозвал еще одного своего подчиненного, старшего лейтенанта. И вот он ему говорит, типа, дал ему телефон в руки, говорит, снимай, я сейчас буду стекло разбивать. И вот он два раза мне стукнул по стеклу, я еще поражаюсь, как стекло выдержало, и разбил мне ветровик. Владимир, давайте вот немножко вот этот момент, прям поподробнее я бы хотел понять. Прежде чем развивать стекло, он вас об этом предупреждал? И вообще, что он сказал? Он там, что какую-то статью будет применять или что? Ну, есть, ну почему именно? Же, сейчас будет это, это не подчинять, 19.3, и, и все. Потому, потом, говорит, подошел этот вот лейтенант, он ему отдал телефон, сейчас я ему буду стекло разбивать. Тот говорит, зачем? Ну, Отойди, говорит, в сторону, я буду стекло разбивать. Еще такой вот вопрос, сейчас немного отличаемся от темы. Сколько вам лет? Ну, мне 55. А, вру, 55, извиняюсь. 58. Вы на пенсии не работаете? Да, уже на пенсии три года. Угу. Э, вот, я так уточнился немного в том нет. плане, что у вас возраст все-таки и пенсия... Да. Ну вот теперь поподробнее. То есть все, он вам сказал, что сейчас будет, точнее напарнику сказал, что сейчас будет выбивать да, стекло, и... дал ему телефон для того, чтобы он фиксацию вел. Да, совершенно верно. Угу. И отошел ну, на метр, может, полтора. Первый раз стукнул, ничего не получилось у него. И он тут же второй раз бьет стекло. Ну, и разбил мне ветровик. И потом они стали вместе... Я уже потом узнал, как этого старшего лейтенанта зовут Лавин. Они давая полезли мне в салон. Они разбили стекло в итоге? Нет, стекло не а стекло Ваша бьет, реакция? Там. Ну я, я как прикрылся, реакция, рукой прикрылся. Вы ну, не когда. Конечно, когда стекло бьется, ну страшно было. Все равно, когда у тебя так вот обращение к тебе такое, видишь, еще и стекло, я рукой по инерции прикрылся. И после этого вы сами открыли дверь? Нет, я дверь не открывал. Я просто сидел, я хотел Геннадию, Андрею Геннадьевичу позвонить. Но в этот раз не получилось. Они давай сразу начали мне хотели стекло сломать, нажать на него, отжать. Но у них что-то не получилось. И... А машина заведенная была. И они хотели ключ достать и открыть дверь. Как в итоге в машину-то они попали? Ну вот открыли дверь. Я так вот рукой просто защищался, ну, на стекло положил. То ага. есть вы не были закрыты в машине, у вас ну, был доступ к открытию двери, можно было ее открыть. изначально? Нет, у меня закрыты было двери, а у меня стекло они чуть-чуть опустили. Ну, Все, силой. вот. Да, поподробнее. И То потом... есть получается, стекло им разбить не получилось, они просто его как бы даванули вниз. Да. Засунул руку в салон, открыл машину сам, Открыли правильно? Открыли машину, да. И потом уже вытащили меня сначала он там на видео видно что ногой меня два раза стукнул потом с руки локтем стукнул вы как то ну пытались там сказать что ну вы сами пойдете вы там да, уже... я уже сказал когда они уже дверь открыли схватили мне ну за куртку туда-сюда я говорю сейчас я сам выйду говорю, не надо говорю сейчас машину заглушу то есть никакого сопротивления вы не оказывали, куда-то просто... сбежать не, не собирались? Я на видео сидел, вот там видно, когда они мне начали, да, я не сопротивлялся ничего, они меня вдвоем вытащили. Ну, то есть могли сами выйти и не надо было даже... Да, воспринять. я уже и собирался выходить, Одну они меня просто вытащили, оторвали на куртке капюшон, вытащили и уже там, на, на улице, давай мне, два раза еще ногой мне стукнул, майора. Так. Храпко. Храпко. А потом они мне ну, на асфальт положили, а я в кроссовках был, денег. Я вот чувствую, когда они навалились мне, чувствую, что чья-то рука ну, влезет туда, в кроссовку. Я говорю, вы чего мне хотите подсунуть? Ну и кроссовку скинул ногой. И они потом подняли меня, за это, одели наручники. Наручники даже к вам одели? одели. Теперь Средства-то без применили? Да, Одели наручники, за спину завели, надели наручники. И вот я два часа с этого момента, ну, получается, это было уже 12 часов, ну, 12.05, это так. И они мне уже потом сели по машинам, а я, ходил, а я стоял на улице. В наручниках? В наручниках. Два часа, я до двух часов, пока не приехал некий, иначе я ходил наручниках. То есть, получается, с момента, как вас вытащили в машину, вас положили на асфальт, одели наручники, и с этого времени вы находились наручников, но около машины, как бы были задержаны. Ну, да, да, возле машины. Просила у меня, еще и так они застегнули, ну, зажали э, наручники. Я говорю, у меня рука же не имеет, не имеет". говорю, ослабьте мне наручники, даже ноль эмоций, не один. Потом они еще один экипаж вызвали, еще один подъехал экипаж. Там капитан был такой, полный, вот он рядом со мной стоял. Скажите, пожалуйста, в машину, вот она была у вас открыта же, правильно, был свободный доступ, в машину они могли, ну, что-то там сделать, залезть? Ну, а там видно, на видео, что вот Андрей Геннадьевич снимал, и я уже сам видел потом, что сначала Храпко там лазил, когда я уже был там за машиной стоял, а потом уже, уже и лавим туда наведывался. Ну, то есть какие-то действия, типа обыска, что-то вроде проводилось, да, но это, ничего что, не заполнялось? что-то такое, да. Что-то такое было. Свидетелей понятых вот, ну, в, где в течение двух часов время, тоже не было? В это время не было никого. Свиде, вот понятые, это вот когда Геннадьевич подъехал, Андрей Геннадьевич, тогда уже понятые. Э, они поняли, что ну, что-то не так пошло, так они сразу стали как-то, у них сразу поменялась манера общения. Сразу ну, перестали там, вот там груб, грубить, туда-сюда. Я говорю, мне надо позвонить. Они телефон положили на машину. Я говорю, мне надо защитнику позвонить. Потом позвонишь. Потом я посчитал вызовы, сколько мне Андрей Геннадьевич делал. 25 вызовов. Уже потом чисто случайно, говорит, я увидел в Ютубе, промелькнула твоя машина. И тогда только я приехал. Вот когда он приехал, и тогда вот с двух часов все вот это, они начали тогда останавливать понятых. И тогда вот это все начали, все это протокола только. А так ни один не выходил, они все сидели в машинах, и ни один не выходил на улицу. Хорошо, ну давайте теперь также дальше немного в подробностях для понимания зрителей. То есть все, вы вас вытащили, отдельные наушники, два часа вы находитесь на улице, подъезжает Андрей Геннадьевич, подъезжает второй экипаж. Дальше что происходит? Дальше, они уже начали составлять тогда, Лавин начал составлять протокол. Именно Лавин, не Храбко. Лавин, нет, Храбко не, Лавин составлял. Протокол по? Ну то, что 19.3. вот поэтому по задержанию. А до этого они еще составляли протокол досмотра, но я его так глаза глаза не вижу, у меня даже в документах его потом не было. его. Ну вот давайте дальше, там протокол составляют, понятых? Понятых, да, ну весь, весь, вся процедура идет. Они... Вы все это время еще также находитесь на улице? Да, на, на улице. И в наручниках. Да. Это же потом, они мне уже подошли, когда надо было расписаться, они меня отстегнули наручники. Паровые обязанности вам какие-то объяснили? Нет, нет. Вот самое, что хотела хотел сказать, что с самого начала никто мне не объяснял. Это уже потом, когда Андрей Геннадьевич стал при понятых, там они начали, подозвали понятых и начали, Лавин начал мне читать, не объяснять, а читать. А что, наказывал сопротивление, что сопротивление Неповиновение не чего? чего? Почему? Не, не сказали, да, что, то, что я прощину, не наши. Нет, а потому что документы Но, не передавали. Ну. А основания были, документы Проверка да. документов, конечно. Ну, да. На основании чего? Ну как на основании Не обязательно. Не ну, обязательно, сейчас не обязательно уже. Основания не нужны. Да? Товарищ майор, а вы не представились, что, что -то забыли? Товарищ майор! Э -э я говорю, так, э -э права и обязанности зачитываются, даже если зачитываются до составления протокола. Я говорю, а что вы сейчас делаете? Говорю, протокол-то уже составлен. Я говорю, смысл вообще это читать? Но это я не для типа, того, что не для вас, а для понятых. Хорошо, я вас слышал. Сколько еще примерно по времени, вот, когда уже Андрей Геннадьевич приехал, второй экипаж, сколько еще примерно по времени составляли протокол на вас? Ну, плюс там понятые опросили. Ой, ну, наверное, еще, наверное, минут сорок. Вы права разъяснили? Нет, Нет еще, я ничего. просто на вас знаком. Пиши сразу, не разъяснены. Подожди, подожди. Разъясняется до составления материала. Я же у меня руки замерзли. Можно я в машину сяду? Машину съесть не дали, свою силком посадили в машину свою, и я даже, как, а объяснение за меня Лавин сам написал. Я даже С нет, ваших слов? Нет, я ему ни слова не сказал, сам написал. Потому что вы были в наручниках или нет? Нет, это уже без наручников я был. Угу. Они сами, вот Лавин сам написал, я даже слова там ничего не написал, не дали мне. Все, составили протокол, вас посадили в машину, что дальше. Ну, а дальше поехали в отдел на фонтанную. Я, значит, не знаю, фонтанная. Ну, фонтанная, да, ГИБДД да, да, да, да. Мы там где-то пробыли полчаса, потом они мне повезли на Океанскую. Что там эти полчаса а происходило? Нет, Какая сначала... была процедура? Мы поехали в Суд. То есть после, после развязки фонтана, у да. вас посадили в машину, в их машину, патрульную уже без наручников, составили да. протокол, и вы поехали в суд. какой суд? В советский суд. На, в Советского района на да, столетии, да, в проспект района, столетия да. рядом со Второреческим да, да, мостом. Вот там мы были, угу. там мы просидели, ну, наверное, ой, чтобы не соврать, часов до шести, полшестого только, по-моему, суд начался. И вот судья вышла, да, я говорю, ну первым делом, когда нас зашли, мы сели туда. Немного поподробнее, вот э, сейчас очень важные моменты, чтобы да. вы к ним все привезли в суд да. и сказали, что будет суд. Вы приехали туда во сколько примерно получается? Где-то э, часа, где-то 20, 20 минут пятого, по-моему, было э, время. И суд состоялся через час? Да. Да. Э -э вот этот час что там происходило, что-то, нет? Нет, ну в это время подошел Сергей, вот Фирса. Геннадьевич ему позвонил, да, и Серега подъехал, Сергей, и он давая там вот как раз тот экипаж, который они вызывали. Василий еще приехал как да. юрист-помощник защитников? Да, да, да, я, да, да. да, приезжал. То есть приехали да, были... защитники, помощники да, они... на суд. Я был, ну, они не допускали, я сидел в машине. А потом, когда в суд пошли, их так и не пустили. Сначала я говорю, ну, чтобы устно заявляю, что нет у нас типа того, что... Только суд, я так и не понял. Почему. То есть вы подъехали к суду, у вас привезли на машине, сотрудники там ушли, что-то вы сидели, все это в машине, ждали, да, да, когда начнется да, суд. Приехали верно. ваши защитники, там помощники, поддержка, неважно Ну, в общем, ну, раз они приехали вас поддержать. Вы все это время находились в машине, никуда не выходили. Нет, никуда не все. Выходил. Потом сотрудники вас завели в зал судебного заседания, да. одного вас. Вы сказали, что есть защитники, там, помощники, юристы, адвокаты, неважно. Судья что сказала? Она, нет, не, пустила не допустила Не допустила Дальше, немножко поподробнее, как суд прошел вообще? Ну, были в суде, я. Я встал, когда суд храбко Лавин был. Он судья был. Я... Не помните фамилию судей? Осипова. Осипова судья. Осипова. Осипова, да. Я говорю, делаю, ну, говорю, юридически не гранат, говорю, мне нужен защитник. Ну, ходатайцев да. Она вышла, долго, ну, где-то минут 20 не было, наверное, и вызвала защитника там с коллеги какого-то. То, то она... есть она предоставила свою защиту, как бы, да, ну, да, не, да. Не, не, не то, что вы просили защитников своих, а она предоставила, да, ну, она, бесплатного, скажем так, защитника. Совершенно верно, да, так оно и было. Ну, он как мне сказал? Я, говорит, по уголовным делам, я, говорит, по административке. Не, я ему сам на суде сидел, объяснял все, куда, что открыть, какие статьи показывал. Потом начал, начался допрос. Сначала запрашивали Лавина, потом Храпко. Показывали доказательства не вот эти, которые они. Снимали. Они предоставляли доказательства ну, телефон, с телефона. Снимали, да, они вот это вот э, вот эти вот видео. Потом я свое мне Андрей Геннадьевич прислал, но там то, что он мне прислал, они не могли открыть, не, посыл, не получилось. Но я Андрей Геннадьевич мне уже потом скинул с этого с компьютера именно сфотографировал, но там не полное было видео. А потом ну, все это. И, и вот это видео, когда судья ознакомилась, и вот чтобы все видели, она показывала. Вот защитник мой сидел, я сидел. И вот прям видно, как он меня бьет Лок, с локтем, когда еще в машине сидел. Я вот э, объясняю, у меня как раз синяк, синяк был. Я себе это объясняю, говорю, вот смотри, говорю, видишь, меня бьет локтем. и Вот, видел, говорю, синяк у меня. Ему прямо вот так, говорю, показывал. Ну, он, да, он как, ну, может быть, создал вид, может быть, не знаю, как получилось. Ну, он, да, я я, я тут, что он невиновен, ну, и давай предъявлять все вот эти, перечислять э, свои, как, как сказать, доводы вот эти приводить э, по то, что мою невиновность. Но она выслушала его, все, потом стали вот допрашивать Лавина, Храбко, и потом уже посидели, это где-то было, наверное, часов до полвосьмого, вот эта вся. То есть суд состоялся примерно с, с 17.30, с полшестого до примерно полвосьмого, то есть да. это три часа получается? Да, совершенно верно. И потом она выслушала все вот эти доводы все это. И удалилась свою комнату. Еще такой вопрос. А пока суд был, вот сотрудники куда-то уходили, с, зала, с заседания кто-то уходил? То есть все Не, вот в течение прям... трех часов все это? Да, это... они там были прям. Угу. прям в зале, в зале. И прям. дальше что судья-то? Ну вот мы прождали ее до одиннадцатого. То есть э, прошло, прошел суд, и она удалилась в совершательную комнату для оглашения, да? Да, совершенно верно. Это было, мы, она вышла оттуда, вот пол восьмого она ушла, и мы ее прождали до пол одиннадцатого, она только тогда пришла и зачитала. Пол одиннадцатого вечера. вечера, в 22.30 примерно. Совершенно верно, да. То без, то без пять часов суда? Да. А гласила да. что? Ну вот, э, зачитала решение суда, в итоге, что, как я и предполагал, да, вот, и, как говорят, э, что нет, вот прямо открытым текстом, Написано даже было, что нет оснований не доверять полицейским. Не доверять полицейским. И? Совершенно Каков верит. был вердикт? Ну, винов, виновен 10 суток с момента с этого числа. 10 суток чего? 10 суток ареста административного. То есть вам 10 суток административного ареста и дальше? И дальше меня из зала суда посадили в машину, вот, хромко, и это... А, они поехали храпко, ослаянные поехали к себе, а меня уже другой экипаж. Сначала возили, на, повезли на океанскую. Там мы порождали вот с пол одиннадцатого до пол-двенадцатого. Что они там хотели выяснить, выяснить, я так и не понял. Ходили там потом, вот меня повезли, в следственный отдел на Суханова, Одина, по-моему. Там. Пришел какой-то молодой парень с девушкой, завели меня в кабинет, ну и давай меня допрашивали, что случилось, как. Ну я ему просто рассказал все, что говорю, ну, таку, все что там написано, а остальное, говорю, смотрите, вот там все говорю, написано, документа, говорю, там все ясно. И потом позвонил, э, а, не позвонил, до этого... Он мне такую схему предложил, прям в открытую, я еще поразился, типа, делаем так, ты вот падаешь, делаешь такой взнос, я тебе назову место, куда мы с тобой проедем. Это предложил сотрудник полиции когда? Не полиция, а вот этот, который в следственном отделе был. След... Следователь? Да. да, следователь, да. И... Так вот так сделаем. Я говорю, а почему бы сейчас? Давай сейчас прям сделаем. Здесь нет. Там вот съездим, туда приедем, я вам назову место. Вы все по чеку, все это сделаете. И я типа того, что забираю вот эти все. И... А он меня начал, ну типа того, что, как, угроза была, это не угроза, не знаю. Типа того, что я тебе посажу в СИЗО. Прям вот отсюда ты можешь поехать в СИЗО. Ну я... За, за ну, что? Ну типа вот сопротивление... За, за то, что сотрудник полиции применил к вам физическую силу, избил вас, выкинул, ну, а да. судья за это еще и 10 суток административного ареста, за это можно еще и в СИЗО уехать? Ну типа того, что он там где-то увидел, что я там... что-то я там испортил, что-то сотрудникам, типа того, что сопротивление оказал им. Ну, может быть, просто он намекал на то, что они придумают что-нибудь или там найдут, ну, найдут да, повод, за что. Я и, тоже, да. Я как тоже бы машина думала. открыта, и это. Ну, то совершенно есть, верно. Мысли такие были у вас? Да, совершенно верно. И потом уже я говорю, ну хорошо, ладно, говорю, что делать-то. А до этого позвонил Геннадьевич, а, ну не позвонил, СМС мне скинул. Включи диктофон. Я включил диктофон потихоньку. Ну, чтобы он не видел. Дальнейшие действия? Э, ЕВС. Ну, здесь я ничего не могу поделать, да, здесь уже как бы есть где снижение сюда. А по поводу дальнейших действий, мы вам говорили, да, и я, ну, не были страженник, вы будете на подписке а, с вас пожертвования. Так, это я это уже после этого. Это после, после ЕВС, да. Я уже делаю... Потому тогда... что вам уже суд венец. Я делаю постановление... Да? О... Ну, ЕВС вам по суду. Это суд. А, ну, это я понял. Вот. Да. И после того, как будет у меня пожертвование, я выношу ходатайство о прекращении уголовного дела. И в суде его прекращают, у вас не будет никакого судебного И я забираю документы, идти в свободу. И все. И потом они уже после следственного дела, ну там где-то... Мы долго были, наверное, часов до 12, если не до пол первого. И потом они меня отвезли вот в изолятор временного содержания на, на военном шоссе, да. Ну давайте вот так в сухом остатке подрезюмируем вообще вот ваше впечатление о судебной системе, о полицейском. Ну, честно сказать, это, это уже не первое столкновение с такого. Ну. Я вот честно не верю. Вот не то, что не верю. я Бывают хорошие, ну как, хорошие, нормальные полицейские. Но это, я просто, я в шоке был, честно говоря, я такого не ожидал. Тем более командир батальона и так себя повел. Вообще я был, мне просто это. Да, я, я в тот момент испугался, было страшно. Были надежды на то, что суд вас оправдает? Да. То это тоже было удивление, что суд да, за то, да. что сотрудник вас избил и выкинул из машины, еще и арест присудил. Да, было. Потому что э, судья, ну она не могла не видеть, как он, она же сама смотрела это видео, все видео, там прям видно, как он мне бьет. Я неужели, потом уже сам подумал, неужели э, судья, как она могла вот, не увидеть того, что здесь творилось. Ну, в принципе, защитник правильно изложил там. Он, я читал, вот когда это все. Он, может быть, чуть-чуть да, где-то я не соображаю, может, он там неграмотно. В основном он за меня был. Может, он отрабатывал, может еще что-то, не знаю. Не важно, что он там такого да, -то, мнением, ну, фу, да. Факт то, что все получилось в, в обратную сторону. Я ее когда читал, вот потом решение, Геннадьевич, я, я был просто в шоке, когда судья составила это вообще с ног на голову перевернули все вот так вот и все и в итоге они белые пушистые а я остался 10 суток не за просто так вот просидел Ну все владимир спасибо вам большое да не всегда было приятно так пообщаться первое интервью конечно приятно тук-пум и все езда хорошо аж легче стало выговорился Желание попробовать... Ух, ха-ха-ха, легче лечь, говорил